Но смотрите, здесь надо разделить. Одно дело, когда мы говорим про ферментацию, то есть когда мы например, готовим, пытаемся да, сквашивать капусту, либо йогурт какой-то ферментируем, или кефир готовим. Это очень классно, это действительно супер полезно. Если мы говорим про добавление сахара, соли, когда мы делаем заготовки какие-то, то, безусловно, они как консерванты сохраняют продукт, но избыток сахара, если действительно вы, Например, какую-нибудь собрали землянику летом и засыпали ее сахаром. Вот это можно сказать, что вы, вы сохранили саму по себе ягоду, но полезность с точки зрения там, витаминов и микроэлементов вы избытком сахара нейтрализовали. Потому что для того, чтобы организм нормально работал, ему много сахара не требуется. Можно замораживать ягоды или зелень. Мне она очень нравится замораживать в разовых пакетах полиэтиленовых мешочками прям порционно. Это действительно сохраняет большую часть пользы от этого продукта, если мы просоление помидорчики, огурчики, если это соль, опять же с уксусом, нет никаких проблем, не добавляйте много сахара, вот это самый, наверное, главный совет, потому что, да, это даст консервацию, но избыток сахара, всем известно, это очень негативно сказывается на нашем гормональном фоне, на нашем пищеварении в целом поэтому если опять-таки консервация приготовленная не вами, допустим мы идем покупаем консервированный продукт сейчас реалии таковы, что большая часть из них они содержат сахар и если нам хочется например горошек или оливки или кукурузу Выбирайте те продукты, где нет сахара в составе, потому что я его собираю, его добавят в какой-то другой продукт. Сейчас в хлеб добавляют сахар. Если мы берем там человека занятого, который нет-нет-да использует полуфабрикаты, там он тоже встретит сахар. То есть вот самый главный вектор, не надо бояться сахара, да, надо понимать, что где-то да, я его э, не могу исключить, потому что мне, например, нужна кукуруза сладкая для э, какого-то блюда, но я не съем банку за раз, я съем немного. Поэтому, соответственно, на некий компромисс мы можем пойти, но общий вектор э, это продукты без сахара э, в избытке.